Здравствуйте, мои дорогие прекрасные друзья! Добрый вечер! У нас сегодня очередная, постоянная, волшебная, суперская передача «Стихия стихов». Я ведущий Андрей Бабин, председатель самого лучшего клуба в мире, Старый Кот, в этой части галактики. Никто не спорит, все замолкли. В общем, все отлично. Продолжаем нашу прекрасную передачу. И цикл передач – постоянная наша рубрика. На самом лучшем. Радио в этой части галактики, вот в этом Радио Люберецкого региона. Самое лучшее, а чё париться стоит, правда? Аж носит да на касалось. нас вообще носит. Да. Мы сегодня замаскировались под приличных, трезвые, ну в какой-то степени пьяные от счастья. Дорогие друзья, я обязан сейчас представить вам нашего друга Сергея. Сергей необычный джентльмен, он он классный, талантливый и крутой. Он, shallow, Он вообще руководитель ансамбля русской народной песни «Хмель». Он у нас в клубном движении, нашем, в Люберевских городских поэтов «Старый кот». Он член клубного движения, занимается звуком. Он звуковик великолепный. Для пятерочки его записывал как раз мою дочку. Им еще наших дочек. Да, наших членов клубного движения. Дам прекрасных. В общем, ситуация классная. Он еще делает звук. Он еще делает, ну, в общем, минусовки и делает еще у нас здесь обработку там и все дела. Так вот, он сегодня споет, представив свои э, песни и свои произведения из будущего, непонятно как буду, в будущем, названного альбома. В общем, Серега будет да, сейчас Всем круто. привет. Да. В общем, так, дорогие мои. Ну что, поставили наши клубные традиции. Сейчас одна прекрасная дама сядет. И снимет на короткий ролик мой, без сомнения, без всякого сомнения, без тени сомнения, гениальный стих. Называется «Капли солнца». Ну, я, ну понятное дело, что я перышки -то на хвосте раскушил, поэтому читаю от души. Прекрасной даме. Дама кивнула. Стих называется «Капли солнца». Наверное, это все-таки случилось. Наверно, стало плохо с головой, Но это у меня как раньше получилось, Как будто первый раз увиделся с тобой. Я ползал капли солнца, собирая Среди курков, обжигаясь на полу, На ощупь стиснув зубы, не вставая, Боясь, что в этом мраке утону, Как слезы мои пальцы раскалялись, Дыхание замирало, и душа, и бесы жутко надо мной смеялись, Когтями рядом в темноте шуша. Я ползал, капли солнца собирая, Рассыпанные из прожитого дня. Я должен их тебе отдать, родная. Я это делал только для тебя. Здесь бургак, <звук> Короче, аплодисменты обрушились, как кирпичи на голову В общем, теперь надо представить Володю Володя, член нашего клубного движения, тоже, как и я Тот еще член Российского Союза писателей Реальный пацан, талант Ну, в общем, вы и так его знаете Володь, прочитай что-нибудь для души, а? Ну что ж Поэты очень часто говорят про слово «любовь» И на самом деле, любовь одним словом описывает гамму чувств и эмоций, а иногда одним словом описывается целый период жизни. Но что есть любовь? Быть может, просто слово, что дарит счастье людям на земле. Но не всегда, ведь я люблю другого, подобно сердце, ставленной игле. Что есть любовь? Быть может, заклинание? Что дарит силы людям в трудный час Но в тот же миг несет в себе страдания Всего лишь взглядом или парой фраз По мне любовь — прекраснейший наркотик И без нее ни дня нам не прожить Один ты в мире, словно в море плотик А с ней фрегатом будешь бороздить Круто, Ласту! Мы здесь не для того, чтобы восхвалять друг друга Именно но не, но <связывая> мы здесь для того, чтобы мы всем вам мир целый открыли. Так, ну что, сейчас Сергей дополнительно представится, и мы продолжим уже выслушивать его произведения, дорогие мои друзья. Серега, давай. Да, надо заметить, что представляюсь, не представляюсь, это уже большая разница. Благоваривайтесь, пожалуйста. Ну, не, ничего, то что, Сергей зовут меня. Я занимаюсь тем, что пишу песни, руковожу ансамблем э, своим любимым «Хмель». В общем, занимаюсь сейчас вот, вот при клубе э, звуком. Э, ну, надеюсь, что мои какие-то деяния будут полезны всем, как членам клуба, так и всем радиослушателям. Будет приятно послушать иногда мои песенки. Обязательно, по-любому Это вне всякого сомнения То есть, к песням? К песням Ну, давайте маленькое предисловие Вот то, что сейчас прозвучит в первую очередь Это, ну, это первая песня, первый стих, который я написал вообще Вот для локально-инструментального ансамбля И который мы в свои, когда мне было 16 лет С Грохотом играли там на дискотеках То есть, если можно, давайте попробуем исполнить Песня называется «Каждый день». Если у радиослушателей есть возможность охладировать... Хлопайте, хлопайте, друзья мои, хлопайте. Вокалистам всегда нужна поддержка. Ты прошла, не взглянув на меня, А твой взгляд... Ярче майского дня искучаю я вновь Может, эта любовь Вдруг пришла Озарила меня Каждый день я тебя ищу Не могу найти никак Каждый день по тебе грущу Долго будет это так, и я не смог тебя найти, хоть спытался и не раз. Разошлись у нас пути, разошлись пути у нас. Здесь тоже небольшой проигрыш, да? Аплодисменты. Да, хлопаем хлопаем. Где же ходишь, где прячешься ты? Символ юности и красоты Я твой взгляд отыщу, не найду, загрущу Где же ты, где же ты, где же ты? Каждый день я тебя ищу Не могу найти никак Каждый день по тебе грущу Долго будет это так Я не смог тебя найти Хоть пытался и не раз Разошлись у нас пути Разошлись пути у нас Эй! Все закричали, да, Я а просто правда... смущаюсь, куда говорить, это так и сюда. Аплодисмент, как обычно, цветы в машину денег не надо. Не забуду тебя никогда. Я твой взгляд буду помнить всегда. Но вторую... Не встретить не вновь никогда, никогда, никогда. Если уж не поем, каждый день я тебя ищу, не могу найти никак. Каждый день по тебе грущу, долго будет это так. Ох, я не смог тебя найти, хоть пытался.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 Разошлись у нас пути. Разошлись пути у нас. Такая нормально, вот юношеская. Нормально. Потому что нам потому что нам никогда не будет 60, а лишь 4 раза по 15. Ну, в смысле, а потом в детство впадем, вообще никому мало не понравится. Ну, чуть-чуть там, с хвостиком. Так, ну что, дорогие мои, мы сейчас. Серегина представление его творчества будем продолжать и надо прочитать по-любому стих, который я приготовил на День Матери будем, э, День Матери у нас будет в ноябре, 25 числа э, как э, руководство Комитета Культуры объявило что это будет э, как бы в 15 часов, ну, в общем это дополнительно все вот узнают наши люди, все это отлично в общем к Дню Матери Стих звучит, кстати, первый раз Посвящается всем нашим мамам Ну, в частности, моей матушке Дай руку, теплая вода А помнишь, как меня носила Не помнишь, это не беда А я вот помню Было, было А первый класс мой, а портфель Как собирала утром в школу И вечно сонную постель А градусник а шприц кукол, А выпускного к у тюрьму Цветы, банты, звонок последний, Как пролетели, не пойму, Все десять лет, как вечер летний. Потом в училище, вокзал, Присяга, отпуска, конверты. Так к взрослой жизни привыкал Свои вопросы и ответы. И я. Красавец-лейтенант, под золотых погон сияние, Забыв про глупости, констант не верил в смерть и в расставание. Как приезжали вы с отцом, а небо над горами мокло, Но там со скаленным лицом война уже стучалась в окна. И похоронка в наш подъезд соседки, мертвые птицы в руки, а ты надежду, словно крест, Несла, как Иисус на муке. И как оборванный, живой, Я шел по холоду, шатаясь. А ты открыла дверь домой, Мне через слезы улыбаясь. Никак не вспомнишь ничего. Послушай дождь, как он упрямо, Крадется в темное окно. Поспи, поспи. Я помню. Мама. Ну, ну да. Будет. Спасибо, дорогие. Угу. Так, это ну что? Сильно. Ну, какой есть. Всем нашим матчикам. Ну что, Володь, давай Правильно. про любовь что-нибудь задвинем. Это самое главное. Ну, ну ладно, давайте повеселее чего-нибудь. Хорошо, стихотворение называется «Женские чары». Посвящается прекрасным феям. Слабый пол мужчинам не понять, Не понять нам женские их чары, Можем, дам, мы только созерцать И терпеть сердечные пожары. В женщинах есть искра волшебства, Мне встречались пылкие колдуньи, В ведьмы попадался жернова, Были и волшебницы шалуньи, Каждая волшебно хороша, Каждая к себе приворожила, С каждой была счастлива душа, Каждую без памяти любила, С каждой кипела в жилах кровь, каждый мог лишь след я улыбаться, Счастлив я, влюбляясь вновь и вновь, Их волшебным чаром поддаваться. О, правильно, но мы не подкаблучники, мы джентльмены, Сейчас будет Серега э, Я тоже про любовь стишок знаю Вова. Я люблю свою лошадку Короче, ладно, стих, чтобы там И там И там Не подумали, что мы подкаблучники Стих называется тоже про любовь Серега, я сейчас по-любому должен высказаться Стих про любовь Потому что благородные джентльмены ни в коем случае не подкаблучники. Я знаю, стой там, не подходи. Мне нравится видеть, как рвет тебя страсть, Как ядом течет, закипая в груди, И хочется к звездам взлететь и упасть. Я знаю, стой там. Как на костре со взглядом бесовским От гордости злясь, наплачешься завтра Луне, как сестре, в глазах не заметив Алмазы и грязь. Я знаю, С... ага. Стой там, я успею рассыпаться в прах, Смешав на холсте кровь и утро и стыд, Забыв о смирении, друзьях и врагах, Свое, отсмеявшись за вою взрыт я знаю, стой там, раскаляясь во тьме, бежать уже поздно, ты только моя, в свободе полета, в надежде, тюрьме, любовь не меняя, а только даря. Пишите. А чтобы знали наших? Ну и, в общем-то, знали ихних. Ну, чтобы было с чем сравнить, правильно? Мы же самые крутые. Серега, ну, ну, давай. Слушай, Андрея, прямо, это как, можно перефразировать историю про женщин, да, которые ты, говорит, ходи туда-сюда, ничего не говори. Я про Андрея, мужик. Ты говори, говори. Говори, говори. Да. Потому что, да, уши, или, может сказать так, ухи, это самый главный орган прекрасных женщин. И это прекрасно. Потому что они дают вам счастье женское. Ну. И еще одна песня, позвольте Написал ряд песен к своему юбилею Но вот одна из них посвящаю своей собственной супруге Тот теплый вечер упал на плечи Играя музыкой вдали Ты в платье белом идешь несмело Мгновенье чудное продлись в часы Монтана и у фонтана Я выхожу на променад. Все это было, все это было, Ах, сколько лет тому назад, А ты тогда была безумно молода. И солнце долго на закат не уходило, Весна ванильную плескала благодать. И сердце девичье стыдливо колотилось. Ах, сколько было неприступной красоты! Во взгляде неподдельным а от счастья пьяным И эта встреча возле старого фонтана Судьбой нам послано, и это знаешь ты. Нет больше парка, лишь солнце ярко нам освещает эти дни. И этот вечер, и эту встречу мы нежно в памяти храним. Дела уладим, на кухне сядем, в бокалы кристного нальем. Я точно знаю, с тобой родная, мы все теперь переживем. Ты тогда была безумно молода И солнце долго на закат не уходило Весна ванильную и плескала благодать И сердце девичье стыдливо колотилось Ах, сколько было непритворной красоты! Во взгляде неподдельным от а счастья пьяным И эта встреча возле старого фонтана Судьбой нам послано, и это знаешь ты Эй! Маленький проигрыш Всем дамам с наступающим днем матери Свои наилучшие пожелания И одна всех ну,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 во взгляде не поддельным, а от счастья пьяным. И эта встреча возле старого фонтана Судьбой нам послана, и это знаешь ты. Ну, если не сложно, радиослушатели дарят нам всем аплодисменты. Да. Ну так вот, дорогие мои, продолжаем. Ты готов? Я готов. Готов! На этот раз я хочу прочитать кое-что философское, интересное. Задумывались ли вы о том, что бесы тоже могут улыбаться, мечтать, любить? А если бы вы повстречали такого беса, он бы поведал вам свою историю. И звучала бы она так. Я был рожден. Пороками злобой. Я наслаждался криками людей, И как-то цели не было особой, Я лишь бродил под саваном ночей. И жизнь моя размеренно тянулась, Я был доволен, я ведь злобный бес. Но в этот миг она мне улыбнулась, Прекрасное творение небес. И я пропал, в плену противоречий От боли выл, ломая в пыль рога, Каждый миг искал я с нею встречи. Хоть яркий свет до крови обжигал, Я стал другим. И что-то колыхнулось во мне тогда, И ближе стал мне свет. И ангел вновь мне, без улыбнулась. Дрожа, я улыбнулся ей в ответ. Круто! Молодец! Молосту! Да. Что у нас там по времени? Прекрасная фея. Еще. Прекрасная фея дала отмашку. Вы представляете, как здорово? Это мы на сухую такие талантливые. А если немножечко выпьем шампанского в честь прекрасных фей и прекрасных дам, нас вообще понесет и будут стены трястись. Серега, давай. Опять я. Ну, давайте. Следующая песня называется «Каблучки». Это просто такая вот зарисовочка. Опять же, все про женщин. Конечно, еще бы. Самого условия позволяет, можно немножко приданцовывать. <смех> Вон даже ребята зашевелились. А слышат они в первый раз. <смех> <смех> <смех> Стучали каблучки по мостовой, как эхо твоего сердцебиения. Найдешь сегодня ты домой, А у тебя сегодня день рождения. А помнишь от зари до зари, От понедельника до воскресенья Красивые слова он говорил, И были так нежны прикосновения. И окна настишь, и по телу дрожь, безумствует в начале моей грозы на лице, а это просто дождь. А вовсе никакие и не слезы. Я уже вижу, что 50 тысяч слушателей аплодируют. Кто-то в обмороке валяется. да? Уже 60-тысячный присоединяется. Мы вам всем рады. Приходите к нам в гости на наши вечера, на наши заседания, на наши концерты. Вот так вот нагло я использую проигрыш своей собственной песни Казалось, вокруг вас кружился мир Казалось, счастья не было предела Не удалось судьбу переломить Да и любовь куда-то улетела А помнишь от зари до зари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 Безумствует в начале моей грозы. А на лице... А это просто дождь. А вовсе никакие и не слезы. Ну, вот как-то так. Нормально, все ровно. Ну, стих тогда. Не знаю даже, как называется он. Ну, вчера читал его в ну, центральном... Нет, соврал. В доме офицеров, а, в культурном центре. Эх, не плати, просто бросим ему пару монет. Он вчера в переходе с бутылкой опять пьяный спал. Он смычок, поправляем, молча посмотрит вслед. И продолжит играть, хоть на водку насобирал. Так, со скрипкой уже много лет, он вот тут один. Из квартета его в небеса отошли друзья. И смеется над ним и пацан-продавец картин, И патрульный, и бог, и, наверное, даже я. Он со скрипки оставив одну из твоих монет, Ту, что блесткой звезды сохранила ладони тепло, Побредет, запинаясь, искать у фонтана совет, Чтобы прошлое счастье, его навестить смогло. И фонтан его встретит опять, Словно старый друг. И монетка станцует для них, Уходя на дно, Соскользнув из усталых больных, Задрожавших рук, Возвращая на миг То, что кончилось, Словно кино. Ну что, Володь, Тресни там по небесам пинком. Чем бы таким треснуть там? Ну, не ботинком. Ну, попробуем. Ну что ж, на такие случаи у меня всегда есть приписано стихотворение, которое я уже много, очень много раз читал. Давай еще раз, ага. Все его слышали, даже здесь я его уже читал. Отлично. Ну что ж, многострадальная сансара. Мы с тобой повстречались случайно. Я не помню уж, где и когда. Помню ночь, что темна и бескрайна. С небосклона скатилась звезда. Из десятка заветных желаний Загадала ты только одно. Чтобы мы не познали прощания. Ныне вместе нам быть суждено. Счастье дни превращались в недели, А они превращались в года. Мы с тобою. Бок о бок старели, мы прощались с тобой навсегда. В этот миг и вмешалась сансара, закрутилось ее колесо. Снова жить, это слаще нектара, ярче Рембранта и Пикассо. Как же здорово сбросить оковы, как мы счастливы были тогда. Мы рождались, старели и снова возвращались друг к другу всегда. Мы прошли сквозь года и эпохи. За спиной сотен жизней холсты. Но однажды среди суматохи Я не вспомнил, как выглядишь ты. Я родился, не помню любви. Только имя шептали дожди. Мы ведь связаны нитью незривой. Я почувствовал, только приди. всех у меня почему-то аплодисментов Ну что, все, давай наверное, после Владимира Ты сразу так, после его тихого голоса Ну, давайте, что ж Песня Такой промежуточный итог Сам себе Полтинничку написал Ну, дарю всем Кому был полтинник Как не хотелось, но гадает Вперед Завод с собой в дальнюю дорогу, и ты идешь умнее понемногу или тупее тут кому как повезет. Так потихоньку жизнь торопится моя, и незаметно так взрослеют дети. Но главное, что не один на свете со мной семья родня и вы мои друзья. Спасибо, брат мой, что ты был весел. Спасибо, друг мой, что пел мне песни. Спасибо, жизнь, что, как и в 25, даешь мне время покутить и погулять. Я надеюсь, там не скучают вас за экраном? Я думаю, все отлично. Привет! А ведь казалось, что еще не так давно. Учитель первый, галстук пионерский, Крик старшины, крохой салага дерзкий. Поход с любимой на последний ряд в кино. Жить штурче, и невозможно повлиять.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 Вот так вот живешь, живешь, и бах, по голове тебе уже, хопа, 50 тонн. Какой-то жизненный опыт, какая-то вот... Но ну, тем не менее, давайте еще раз попробуем. Спасибо, брат мой, что ты был весел. Спасибо, друг мой, что пел мне песни. Спасибо, жизнь, что, как и в 25, Даешь мне время покутить и погулять.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 Ну что, мои дорогие, прекрасные, волшебные, классные слушатели нашего прекрасного, лучшего в этой части галактики радио Люберецкого региона, лучших и прекраснейших, талантливейших представителей Люберецкого клуба городских поэтов. Не городских, сумасшедших, вы заметили, да? Ну почему бы Чуть-чуть немного. В общем, мы... Все талантливые, но очень скромные. Поэтому мы об этом все время напоминаем. И поэтому считается прекрасным дамам завершающий стих по нашей сложившейся клубной полутрадиции. Так, прекрасные дамы, прекрасные феи. Мы вас всех любим, уважаем и ценим. Даже иногда, время от времени, прислушиваемся к вашему мнению. Соответ... Ну, это особо -то. так. Эх. В общем, ладно, так как стих классный, читается от души. Называется «Да посмотри ты на себя». Да посмотри ты на себя, хотя бы просто посмотри. Я говорю тебе, любя, оставь сомнения, сотри. В глазах у черных королев от зависти черным черно. Их плавит молчаливый гнев, их жжет огнем давным-давно. И веер падает из рук. И холодом мертвеет взгляд, и грудь взрывает, сердце стук, и в спину что-то говорят. От зависти бьют зеркала, и пошлый шоп от злых речей. Луна тебя мне соткала из золота своих лучей.